А у меня тут тяжелая-тяжелая посылочка. Сейчас мы ее с вами будем распаковывать. И я покажу, что там. Классное-классное новоприобретение, которое мы в скором времени будем использовать. Я пока что жду расходники для этого. Погнали. Все, у нас приехала вот такой вот коробочка. Статус заказа. Я сейчас достану, а потом прочитаю, что у нас тут. Ой, тяжелая. Не могу. Так, ага, тут еще есть инструкцион. апа. А что это у нас? А это у нас профили гиб или трубогиб. С полным, с полным комплектом всего. Итак, зачитаем комплектацию. Трубогиб, Гибон про, Адаптер для дрели Гибон, центр обой 3 мм, набор конусных роликов, ограничительные кольца и углогиб для трубогиба. Все, это мне приехало буквально за 3 дня. С деком. Отправляют ребята из Кирова, насколько я понимаю. Начнем потихонечку. Сейчас распакуем полностью все, что есть в упаковочке, а потом уже непосредственно будем изучать инструкцию. Так. Все так на самом деле аккуратно перемотано купыркой чтобы ничего не поцарапалось, ничего не побилось. И везде, я так понимаю, есть фамилии сборщиков, на всякий случай, потому что оценка качества, видимо, постоянно идет у компании. Да, это Кировская область, город Киров. Между прочим, это достаточно прям промышленном виде ребята делают, в большом объеме, и это индивидуальные предприниматели из города Киров. То есть, это не какой-то огромный завод, либо конгломерат, это индивидуальный предприниматель. Активно это продают по всей стране. Непосредственно прижимной винт выполнен из стали СТ-45. Это заводская закалка. Резьба винта трапециидальная, как я говорил, широким шагом на 5 мм. Угол подъема до 30 градусов. На данном трубогибе установлена ГОСТовская роликовая цепь заводского производства. Даже можно продиктовать ГОСТ. ГОСТ 13-58-8-97. Гуглите, если так интересно. Данные цепи работают в приводах машин промышленного назначения, срок службы минимум 10 сезонов. По сравнению с китайскими налогами их запас прочности выше ресурс больше в 3-5 раз. В данном цепном трубогибе одновременно вращаются два вала, а не один, поэтому гнуть профиль на нем в два раза легче и проще а качество проката выше. Благодаря подшипникам прокат производится в два раза легче и без усилий. Рама трубогиба имеет замкнутый силовой контур. Это жесткая монолитная конструкция, что обеспечивает абсолютную параллельность валов, поэтому дуги при прокате никуда не уводят. На данном трубогибе есть линейка повторяемости, благодаря которой вы сможете сохранить радиус гиба на будущее. Металлический передвижный указатель позволяет снимать показания удобно. Также есть еще ограничительные гайки, которые вы можете зафиксировать в случае если у вас большой объем есть продукции. Трубогиб имеет закаленные валы и срок службы увеличивается в 20 раз. Усиленный ходовой винт окрашен специальной краской. акрил силиконовая эмаль, износостойкая, образует прочное покрытие, защищает корпус профилегиба от сколов, влаги и всех видов коррозии. Итак, вот наш трубогибчик. Я показал основные узлы. Все, что приехала приехало. Итак, профилегиб торговой марки гибон а ребята делают это в Кирове, то есть это собственное производство. Еще раз повторю, это небольшая какая-то китайская компания. Все делается вручную, все сами делают, варят. Это индивидуальные предприниматели, поэтому это прям очень хорошее. Самое главное, что здесь винты все трапецидальная резьба. Трапецидальная резьба. ТР-27 на 5. Ну и как, это понятно, что это довольно популярный инструмент, сейчас практически каждый себе его хочет заиметь, да, что-то там, делать какие-то непонятные, холодную ковку, теплицы, мебель, не мебель, такое вот интересные вещи. Я, допустим, уже планировал сделать и теплицу, об этом будет видео, и небольшой комплект садовой мебели, легкой мебели из профильной трубы и дерева. Так вот, данный трубогип или гиб подходит для работы с профильными трубами популярных размеров до 60 на 40 мм, прутками, полосами и круглыми трубами до 48 мм в диаметре. Итак, давайте технических характеристик. Технические характеристики. Это 20 мм в диаметре вала. Материал вала это сталь st 45 то есть, извините, ход прижимного винта 110 миллиметров, минимальный радиус гиба 230 миллиметров, то есть вот такое вот колечко вы можете сделать, да, ну 23 сантиметра, вот. Это замечательно. Цепь, естественно, у нас привод цепной. Толщина станины 7 миллиметров на минуточку, на минуточку 7 миллиметров. Это не что-то подобное там другие ребята зеленые ну и весит эта штука вся вообще в сборе блин больше 15 килограмм это что самое главное есть получается технические характеристики трубы которую можно засунуть в данный трубогиб соответственно 10 на 15 стенка до 3 миллиметров и выше 40 на 60 то есть от 10 на 15 до 40 на 60 до 3 миллиметров стена Квадратная, но это прямоугольная труба. Квадратная труба от 10 на 10 начинается до 40 на 40. Тоже стенка до 3 миллиметров. Квадратный пруток 10 на 10, потом 15 на 15, 20 на 20. Полоса от 10 до 60 миллиметров толщиной до 5 миллиметров. Швеллер даже гнется, оказывается. Я не знал, что швеллер гнется. Вот это, блин, на самом деле прикол. 50 миллиметров, стенка до 5 миллиметров. Но это маленький швеллер. То есть, да ни хрена себе маленький. Но это все равно капец. Я, я на самом деле не догадался, что швелер может, ну, вроде как есть ребра жесткости, но, извините. Круглая труба до 48 мм, стенкой также до 3 мм. Трубогиб с центробоем гнет профиль со стенкой до 3 мм. Стандартная комплектация без центробоя, которая проминает, да, вот центробой, непосредственно вот эта штука, которая прогибает и продавливает стенку профиля, создавая дополнительную, дополнительную линию жесткости, да и профиль не ломается при изгибе, он гнется равномерно. А без центробоя стенка до 2 мм, максимум труба 40 на 20 Используйте центробой при прокате больших размеров, написано. Для работы с круглыми профилями используйте набор специальных валов. Набор специальных валов, это вот имеется в виду вот такие вот штуки, их три штучки. Итак, тут на самом деле э, я в видео показывал, да, в начале, про, в пролетах Специально есть для дурака наклейка и написано специально в, в инструкции. Вот она эта наклейка, перед работой смажьте свой винт. Так вот, даже гарантийный срок с 12 месяцев с продажи. И есть QR-код для советов по сборке, допустим, той же теплицы и как что делать. На самом деле очень интересно. Сейчас попробуем все немножечко подсобрать. Прокачу, прокатаю маленький кружочек из того, что есть. У меня есть небольшая труба 10 на 10 Вот мы ее и попробуем сделать маленькое кольцо из нее. Итак, как и сказал, мы поставили профиль непосредственно на валы. Не менял я положение шай, потому что оно как раз идеально подходит, Тут с небольшим запасом оно должно быть, то есть вот с таким небольшим ёрзанием, поэтому все четко, все ровно. Вот. Далее я что хотел обратить внимание на что здесь для производства в большом количестве, допустим тех же окружности либо дуг, есть вот такая вот стопорная, стопорная гайка. То есть, соответственно, мы опускаем наш вал до самого низа, прокручиваем первую деталь, то есть сделаем, да, делаем, делаем, прокручиваем, покручиваем, получаем эталонный образец и гаечку, соответственно, в самый низ, в самый низ гаечку закручиваем и фиксируем. Первый блинкомом, сначала попробуем вручную, а потом поставим адаптер для шуруповерта и покрутим на нем так, выставляем в начальное значение все, пробуем замечательно работает ничего не проскальзывает поехал так, раз возвращаем обратно придавливаем на четверть и так по новой а сейчас я попробую поменять на адаптер для шуруповерта. Вот он, с гранником, да, то есть тот же вал, как и эти, но только для шуруповерта или для дрели. И сделаем эту работу быстрее. Итак, чтобы поменять валу, нужно открутить ручку, открутить сзади гайки, вытащить вал, соответственно, как бы вытащить все шайбы ограничительные и вставить вал чем мы сейчас и займемся кстати пока снял вал расскажу что здесь все собрано на чтобы не собрать какой подшипник 6004 rs стандартный подшипник допустим у меня на такие ступичные мотоцикле стоят два подшипника вот Валы выполнены из хорошей стали. Вот она, марочка. М109. К сожалению, снять вал можно вот с цепи только таким образом. Синхронно, грубо говоря. Иначе не получится, поэтому собираем снова. Поэтому нужно быть аккуратным и Пробуем на шульке. Красота. Прижали. Обратно. Прижали. Обратно. Супер. Обратно. Прижали. Прижали. Прижали. Прижали. Все равно из-за того, что я часто достаточно прижимаю, у меня есть начальный и конечный залом, то есть в начале и в конце. Но в целом сама туга идеально ровная. Итак, я попробовал прокрутить вот такой вот этот профиль. Он у меня немного получился с загибами. Загибы это, естественно, такие вот жертвенные части, которые в любом случае будут потом обрезаться. Это в любом случае будет на любом, блин, трубогибе, к сожалению, потому что это вот ну, начальные фазы сгиба. А так в целом вот за единственным вот этим заломом у меня это я передавил сам. В любом случае, ну, нужно набрать, так сказать, опыта, покрутить. Я почему-то на самом деле думал, что из этого маленького куска, из метрового, у меня получится сделать сферу. Но не получилось, к сожалению. Точнее, окружность. Получилась вот только такая, я даже не знаю, как треть сферы. Ну, может быть, полу. Неважно, точнее, сфера. Почему? окружность, блин. Почему говорю сфера, Неправильно. Итак, сейчас попробуем. У меня вот есть... Вот такой вот ржавый кондовый профиль. Единственный косяк, он 3 миллиметра стенка. Это 40 на 20. И сейчас мы поставим сюда центробой. Потому что данную, данный профиль нужно делать только с центробоем. Без него ничего не получится. Сейчас вынем центральный вал с подшипниками и поставим туда центробой. попробуем я поставил шайб 10 штук по 5 штук на сторону 4, как раз удобно ложится профиль. есть Пробуем. это будет долгая Этот попробуем сделать более идеальный. Я думаю, что показывать, сколько я блин, буду крутить, смысла особого нет. Потому что это будет, наверное, минимум полчаса. Особенно вручную. Но очень интересно, как центробой сделает свое дело. Сейчас лифта никакого нет, все четко. Но уже пробивает центр. как итог труба согнута. Единственное, что я понимаю, насколько, насколько я понял, да, чтобы сделать прям окружность, нужна труба подлиннее, то есть должен был кусок подлиннее, чтобы один кусок не отпилить, а потом уже вот, то есть так продолжать, да. Ну, к сожалению, вот получилось вот так, получилось вполне себе удовлетворительно. Я бы даже сказал, что даже лучше, чем удовлетворительно. вот Здесь есть места заломов тоже, но от этого никуда не избежать. А остальная окружность прям идеальная. Ну, естественно, да. Центробой делает делает свое. Получается вот такой вот профиль. Он с другой стороны приминается На самом деле, оно очень сильно как прокатило. Здесь прям квадратные, прям квадратные такие края. Острые грани получились, даже так сказать. Центробой придает жесткость конструкции, прочность. То есть, если бы у меня был прокатанный такой же профиль без центробоя, его можно было бы в принципе попробовать разогнуть руками. Но вот вот эту я даже не буду пытаться, потому что можно обделаться. Но в целом, в целом все мне очень нравится. Сейчас, как и говорил, да, закупаемся профилем и будем делать в первую очередь теплицу, а во вторую очередь хочу попробовать сделать комплект небольшой садовой мебели это вот лавочка с полу вот такими окружностями в виде ножек да и пару тройку садовых кресел чтобы проверить у к сожалению вот такого вот. он гнет под 45 и под 90 градусов соответственно это достаточно простая конструкция просто вот прижимным винтом это все прижимается то есть здесь вместо вала ставится вот, вот эта вот штука по поводу роликов прокатных для круглой трубы, ну, тут тоже все понятно. У меня сейчас просто нет круглой трубы, и, в принципе, вообще нет трубы, даже чтобы проверить вот углогиб. Так что будем дожидаться следующих проектов, а как раз вот углогиб для создания мебели садовой мне очень пригодится. А на этом, я думаю, все. Возвращайтесь еще раз и удачи. И, кстати, да, ребята, есть снизу в закрепленном комментарии, там ссылочка, посмотрите.